Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживать в Space Engineer. В этом сезоне я не копаю руду. Я вот успел проварить крышу, одну стену. И немножко сзади, и немножко спереди. Доварил все вот эти врата. Здесь мне метеорит немножко ландшафт попортил. Я это потом как-то исправлю. Здесь у меня было принято решение... Сделать систему вот так вот Потому что Постоянно Опускать шасси на машине Это как-то геморно Здесь вот у меня стоит Промышленный сортировщик Возможно его даже не в ту сторону направил Потому что Газ у меня через Этот коннектор Выкачиваться не хотел Я хочу с вами поделиться Одним наблюдением Конечно, я не знаю как это можно обойти, но так, как вы видите сейчас, у меня кораблей никаких не видно. Но на самом деле они есть. Если открыть админку и список объектов, здесь мы видим, есть какой-то торговый корабль, вот еще какой-то есть, вот еще какой-то есть. А здесь их попросту не видно. Я думал сделать какой-то, скажем так, сканировщик из камер с помощью метода recast. Который есть у камер, но он работает не так, как я ожидал. В принципе, его можно использовать только в том случае, если я знаю в принципе, точку, где оно приблизительно хотя бы может находиться. Если вы знаете какие-то скрипты... Попрошу, напишите мне в комментарии, либо же вы знаете, как еще можно обнаруживать все вот эти скрытые, скажем так, объекты. В этом видео я хочу взять вот этот кораблик. В него тут прилетел немножко астероид. Здесь поломал мне немножко морду корабля. И попу корабля тоже немножко поломал, но это в принципе не страшно. Так, давайте проверим, что у меня тут с водородом. Так, этот бак пуст. Этот у меня практически полон. Так, скорее всего здесь работают их как их двигатели. И я хочу попробовать подвести какой-то товар. И посмотреть вообще, стоит ли их таскать. Ну, в любом случае, у меня есть кораблик с прыжковым двигателем. Так, что тут у вас интересного? Бур, давайте заберем. Посмотрим, что там еще заспавнится. И, кстати, вот. У меня есть 298 лямов. Их здесь зарабатывать довольно-таки легко, я ищу контракты на доставку и смотрю, будет ли здесь что-то интересное. Вот, татиновый слиток, 142, там 27 миллионов дадут. Здесь есть одни, вот, 12 миллионов за 37 деталью на ускорителе. это очень, скажем так, хорошо. Их все равно только накапливаю. Вот, 45 миллионов за 15 компонентов ионного, э, гравитационного этого. Так, примем вот это. Примем вот это. Потом в будущем я их выполню. Здесь, в принципе, времени мне никакого не дают. Так, перевозка. Так, перевозка у нас на... 8000 метров километров точнее 2 ляма дают репутацию 25 в принципе я думаю что эти перевозки стоит проводить только в том случае если вы хотите повышать репутацию так 2 миллиона так 8000 километров ну я думаю в принципе можно попробовать контракты на перевозку ну потому что вот на других контрактах я это сделаю быстрее так, взяли контракт, давайте посмотрим что мне там дали Дали вот пакет и его будем отвозить Думаю, что будет очень интересно э, Посмотреть, что мы там сможем встретить по пути В любом случае будут спавниться какие-то кораблики Так Отстыковываемся Включаем наши генераторы. Водорода у меня в целом должно хватать. Ха. Так, это что? Мне нужно луну облететь. Так, а давайте попробуем покинуть местное тяготение. И, возможно, я смогу прыгнуть сквозь нее. Так. Скорее всего, так будет выгоднее, чем облетать Луну. Времени-то у нас не особо много. Так, 8000 метров. Если я не ошибаюсь, то на 4 километрах у нас заканчивается гравитация на Луне. Так, и давайте кораблик развернем, как полагается. и потом попробуем прыгнуть так, сразу же нужно произвести настройки прыжкового двигателя вот он у нас тут на 100%, на 100% здесь 2000 метров то есть у нас будет как минимум 4 прыжка так, работает и давайте прыгать ну не может работать в гравитации хм. Да я вроде бы покинул гравитацию. Так тогда давайте немножко ну, километров так ну, на 10, наверное. Ну, пускай на 20 километров прыгнем сюда чтобы облететь эту луну и надеюсь потом сможем прыгнуть уже непосредственно к самой точке так это хорошо включаем ускорители и надеюсь что я хотя бы смогу его довести этот груз Восемь тысяч метров, не очень много. Так, чтобы прыгнуть, а уже в принципе можем прыгнуть, но это маловато. Давайте разгонимся как следует, так как я не могу э, пользоваться отменой э, гасителей. Я просто отключаю движки, нужно будет как-то настроить в скрипте эту способность. И давайте 100% настроим. Так, прицелимся покрасивее. И прыгаем. Да, вот еще что. Нужно будет долго ждать, пока восстановится энергия в нашем прыжковом двигателе. 6000 метров. Очень хорошо. 5. Ну, как видим Довольно долго это все будет происходить Так, а это у нас что? Что это такое? Мне на это посмотреть Хм Смотрите-ка Здесь заспавнилось что-то интересное даже Наверное я хочу Здесь поставить точку В надежде что Я потом смогу сюда подлететь и разобрать То что здесь нужно Так стоп Стоп двигателя Стоп Это дело нужно облететь А то оно у нас может Обстрелять Так, давайте вот так. Скорее всего, нужно будет что-то сделать, чтобы энергия у нас не заканчивалась. Так. И, пожалуй, будем лететь как-то вот так. Давайте здесь сразу же поставим точку. Так, GPS из текущей позиции. Давайте напишем, что это у нас будет точка интереса. И здесь напишу, что сборка лома. Так, замечательно, но я хочу это дело посмотреть немножко поподробней. Так, это у нас, скорее всего, хм, крушение корабля. Надеюсь, чистка мусора его не удалит. Так, обратно давайте включим двигателя, чтобы... Так. Вот так. Чтобы убрать наше угловое движение. Ненужное которое... Так, все, мы летим, в принципе, ровно. Отключаемся. 37% заполнен наш прыжковый двигатель. Давайте посмотрим, что у нас там по водородным бакам. 72%. Замечательно, здесь пусто. Три водородника работают. Три водородных генератора. Но, как мы видим, здесь у нас энергию пишет, что у нас энергия на 6 минут. Это, скорее всего, заряд наших батарей. Хм. Я думаю, что можно даже, знаете, что сделать? Вот, в принципе, где прыжковый двигатель. Вот. Он у нас потребляет 32 мегаватта. Я так понимаю, мы обеспечили ему только 80% значит сюда нужно поставить либо больше батарей что я думаю бессмысленно и стоит думаю поставить больше водородных генераторов ладно я пока полечу сам а к вам уже вернусь когда будет что-то интересное вот у меня зародился уже прыжковый двигатель давайте очередной прыжок делать и прыгаем так, замечательно, у нас 4000 метров осталось так, здесь ничего интересного мы не наблюдаем так замечательно вот что я подумал, в принципе, можно немножко сэкономить на водороде Но для этого нужно будет сделать какой-то типа Парус с большого количества солнечных панелей В принципе, его можно Сделать таким образом, чтобы оно там как-то складывалось, скрывалось и разворачивалось Впереди, ну В целом, можно и на роторах поставить, чтобы Можно было изменять угол поворота этих панелей, чтобы они улавливали солнце ну либо же можно просто поворачивать корабль. -э. Так, внимания недостаточно чего? Ладно. Вот и я заметил, что точка, которая. О, а это что? А вот пост какой-то копательный. Та точка, которую мы нашли с разбитым кораблем. А это на каком-то астероиде? Та точка короче уже исчезла да можно будет удалять уже эту отметку давайте так и сделаем так точку интереса мы удаляем она нам уже не нужна ну я тогда лечу и обратно буду к вам возвращаться когда будет что-то интересное вот у меня в принципе батареи уже сели Кораблем я уже никак работать не могу. Да, ну, водород тратится. Генераторы работают. Так, водородный бак. 66% было, 72% если я не ошибаюсь. В принципе, этого баллона мне должно хватить и на путешествие туда и обратно. Но все же на будущее я думаю, что стоит. Так, 62%. Что стоит лететь с двумя заправленными баллонами. Скорее всего. Ну, чтобы был просто какой-то запас. Прыжковый двигатель уже зарядился. Так, давайте будем прыгать куда-то обратно на точку. Опять 100%. И довольно долго это дело все происходит. Нужно больше генераторов. Так 2038. В принципе 38 километров я могу себе. А закончилась энергия. Так, а ну прыжковый двигатель. А давайте я его на панельку вынесу, отключу энергию, чтобы можно было. Повернуть корабль туда, куда нужно. Так, замечательно. У нас солнышко где-то тут. Давайте сделаем вот так. Чтобы панели у нас заряжались. Да, панельки заряжаются. Отлично. Врубаем обратно, пускай высасывает энергию. И вот, я хочу подлететь чтобы было меньше 2000 километров и уже прыгнуть на сами координаты у меня они есть вот доставить посылку сюда вот сюда я и лечу так ну, давайте уберем немножко доставьте сюда ну, доставьте посылку сюда все равно и потом сразу на координаты прыгну. И когда я прыгну, остановлюсь и подожду, пока зарядится мой корабль. Ну, я отключу генератор. Ой, не генератор, а прыжковый двигатель. Так, солнышко светит. И таким образом, пока я там буду делать свои дела, он немножко зарядится. Обратно уже зарядилось все. Так, где у нас... Так, где у нас солнышко? Как-то вот так. Пускай батареи заряжаются. Вот у нас меньше 2000 километров уже. Кстати, как-то долго все заряжалось. Э, скорее всего из-за того, что я включил на зарядку батареи малого корабля, потому что они полностью сели. Я их не включил на зарядку. И скорее всего из-за этого. Доставьте предметы сюда. Так, ладно выбираем эти координаты давайте наверное начнем притормаживать да притормаживаем и делаем прыжок что что не может прыгнуть в натуральную гравитацию а какая там натуральная гравитация доставьте посылку сюда а я куда выбрал так похоже не то я выбрал а ну давайте ну корабль в целом остановился и совершаем прыжок сразу нужно будет его отключить прыжковый двигатель чтобы заряжался сам корабль так, замечательно, отключаем. Корабль заряжается. Мы внутри купола, это очень хорошо. Так, отказ систем жизнеобеспечения. Так, солнышко у нас где-то вот там. даже где-то вот тут замечательно так, в целом можем теперь сдавать квест станция вот так у нас должна быть или вот так вот где-то тут вход должен быть Что у нас тут? Столец с патронами. А тут? А тут? Кстати, да, если нажать русскую букву Ж, то у нас открывается вот такое вот окошечко, где мы можем посмотреть наши квесты. Я, допустим, это узнал только сейчас. Так, доставьте посылку сюда. Так, принятые контракты на перевозку завершить. Вот, мы получили еще 2 миллиона. А что мы сможем еще купить? Я бы хотел заправить корабль. Туалет мне не нужен. Так, а что у нас там? Комната отдыха. Я, знаете что, думаю, что скорее всего я здесь останусь на некоторое время. Подожду пока зарядит самый корабль и прыжковый двигатель. Так доступ запрещен, сюда нет. Патроны заберу, потому что не хочу я обратно лететь без энергии. Так, здесь контракты. Для этого давайте сейчас кораблик припаркуем вот сюда. И вот так пускай себе заряжается. Меня радует то, что здесь в этом круге я никаким образом не смогу получить урон, это меня очень радует. Давай. Вот так. Так, скорее всего, так и нужно будет парковаться. Так, немножко выше у меня получается камера где-то вот с этой стороны вот так подлетаем пишут нет топлива, но это ложь так, готов к стыковке отлично подключаем все так, зарядка через панельки немножко происходит. Хорошо. Итак, у меня есть один пустой баллон. Он у меня пустой. С этого баллона выкачивается все. Так. Магазин на улице. Интересно. Так, водород. Мы сможем заправить его в... Так, сабгрид 2, это у меня большой сабгрид. Оксижен танк. 69 и... хм, объем. Занято столько. Так, не понял. Это какой... водородный бак просто а это водородный бак 2 который у нас пустой так водородный бак 2 у нас пустой водород купить все так 15 а у нас 9 ну в принципе должно хватить да, есть давайте я здесь включу немножко накопитель, пускай он перекачает весь водород из того бака я хочу, чтобы у меня один оставался пустым на случай того, если нужно будет еще заправлять так, отлично, выключаем накопитель ну, пускай себе потихоньку работает и здесь у нас осталось 10% уже хорошо, что я заправился. Так, кстати, давайте включу здесь зарядку. И у нас 4%. Ну, скажем так, не очень долго ждать. Ладно, я пока здесь останусь на этой базе. Буду себе отдыхать. А потом уже полетим домой. Пожалуй, я не дождусь, пока оно зарядится. Так, здесь оно зарядилось всего на 53%. Я потихоньку начну отправляться на свою базу. Скорее всего, долечу я уже между сериями. Так, вон туда летим. Так, энергия у нас что-то на подсосах ну в любом случае разгоняемся отключаем сейчас двигателя и буду потихоньку лететь, ну в целом какой итог по этому у нас э, получается что в любом случае лететь сюда, таскать грузы ради денег невыгодно так включаем загрузочку, у нас 54% если нужно повысить репутацию, то это будет быстрее, чем таскать какие-то грузы. Ну, в принципе, не таскать какие-то грузы, а таскать заказы там, вот эти детали всякие. По ремонту, по поиску кораблей ихних. Ну, я еще, конечно, все не смотрел. Там еще есть по охота на за головой, это скорее всего в синглплеере не работает, нужен какой-то сервер и также там есть сопровождение, ну сопровождение могу предположить, что нужно какой-то корабль, в которого есть и оборона и боевая часть, но этот корабль для боя аж никак не годится, так эти батареи у меня севшие, ну в целом да еще одно нужно улучшить немножко свой корабль чтобы у него энергия в минус не заходила также я думаю что можно парус сделать из солнечных панелей и также я думаю что можно сюда парковать боевой корабль тот э, штурмовик который у меня есть и с... Ну, можно так просто куда-то полететь. Не обязательно с каким-то квестом, потому что здесь во время прыжка <смех> спавнится всякая интересная, скажем так, дичь. Ну, на этом, дорогие друзья, с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео.